Mm-hmm. Здравствуйте, Владимир Юрьевич. Добрый день, Владимир Юрьевич. Помните ли вы тот, может быть, забываемый момент, когда вы поняли свое назначение, что литературная стезя будет сопровождать вас не просто в качестве читательском, а будет сущностью вашей жизни, вашего смысла на этой земле. У меня очень интересная был, была ситуация, связанная с писательством. Я начинал когда-то совсем в юности с того, что я поступил в театральное училище Свердловское, а я его закончил, но уже заканчивая я понял, что я хочу быть режиссером. Значит, и э, я даже попытался э, пару раз поступить в Москву на режиссуру, один раз, э, как не смешно, в во ВГИК. Вот. Это закончилось все, естественно, э, для тех лет э, закончилось все э, неудачей, но, как ни странно, вот эти все, вот эти все трансформации, они приводили почему-то закономерно меня к идее, значит, писать. И когда я совершенно как бы случайно в литературной газете того времени, в 1977 году, я увидел объявление о наборе Виктором Розовым значит, очередного семинара «Драматургии», а я все-таки был театральным уже человеком к этому времени, как-то в укорененном театре, вот. то я, не раздумывая, там нужно было два или три текста представить, я, не раздумывая, сел, написал эти тексты и послал, и стал ждать. И стал ждать, долго не было ответа, и я понял, что и здесь ничего нет, как вдруг мне... Значит, пришел вызов на экзамены, и когда я приехал на экзамены, я узнал, что Виктор Сергеевич поставил мне отлично за мою вступительную работу, и, а, а уж когда на первом курсе театр «Современник» взял мою первую большую пьесу НЛО и поставил, и когда на втором курсе состоялась премьера, тут уже... Ну, как бы сказать, сама жизнь рассказала мне о том, что, что мне надо делать. Поэтому, поэтому с той поры да, драматургия – это, в общем, главное, главное литературное дело мое. А кто сподвиг вас, может быть, из коллег, будущих коллег по цеху к писательству? На кого вы ориентировались в большей степени, когда вам... Понравилось письмо. Как ни странно, как ни странно, не коллеги по цеху. Потому что я, ну как бы сказать, по своей наглой нахальной молодости, я не очень-то не очень-то своих современников, даже выдающихся, таких, как, как Виктор Сергеевич Розов, я не очень-то их ценил, вот. но я очень ценил Василия Макаровича Шукшина. И вот как ни странно, но именно этот прозаик, в общем, ну, хотя, конечно, прозаик-то прозаик, но это же и сценарист, и, и даже, даже по-моему, пьеса какая-то у него есть, вот, я понимал, что это человек и кино в то же время. Вот, и вот именно его рассказы, они меня пронзали совершенно до глубины своей правдой. И вот, и, мне кажется, это, это отвечало как-то моей, моей... Жажде правды, понимаете, мы росли в 60-е и 70-е годы и формировались, я поступил в институт в 77-м году, и в общем-то это было очень интересное время, и в то же время можно сказать, что это было очень глухое время, потому что мы многое нужно было говорить и насказательно. И вот это пронзительное творчество Василия Макарыча, оно, конечно, поддерживало таких людей, как я, в том убеждении, что так можно жить и так можно писать. Да, какая-то планка правды, задранная для того времени. Ну что было в 1977 году на памяти? Договор ОСВ-2, ну, вот, совещание Брежнева да, да, да. с... Но надо сказать, знаете, что мы тогда политика интересовались значительно меньше, чем теперь. И я понимаю, почему, потому что, ну а что, участвовать в политике, поднять им руки за всегда, это было неинтересно. И мы как бы старались от политики отойти, это позже мы поняли, что настоящая политика не та, что в газетах. И настоящая политика делается на таких глубинах. Вот. или в высотах, наоборот, потому что я не верю, чтобы в каких-то геополитических вещах воля Божья не участвовала. Я же, понимаю, что, я же понимаю, что это все равно каким-то образом вплетено, и вот эта сеть для меня, я раньше думал, что, ну, как бы сказать, воспринимал историю мира как некую такую вот, ну, и в христианстве есть для этого основания, ну как некую драму. Как некую драму, великую такую, вот где есть начало, середина и конец, по слову Аристотеля. Теперь я еще понимаю, что к этой драме еще существует полотно жизни, ткань жизни, которую Господь все плетет так, что мы ничего не можем понять до конца. Мы все равно эту ткань разложить до конца как бы на составляющей не можем, потому что, потому что эта ниточка, она может прийти откуда-то из такого далека и здесь, в этом узелке, сыграть свою основополагающую роль. И поэтому это все, это все удивительно интересно. Вот. А в литературе и театре что-то сдвигалось в 70-е годы, бесспорно что-то сдвигалось, и на наряду с тем, что я видел с каждым, я поступил в 77-м, и я видел, как исчезают простейшие продукты из магазинов в Москве, понимаете, в Москве, и когда ты там, ты же, ты же там посылаешь родителям посылки какие-то продуктовые в Тюмень, понимаете, и вдруг ты видишь, что уже ты идешь, и ты видишь, как стоит очередь на улице, зачем? За сгущенным молоком, и продается сгущенное молоко. И вот это вот, то есть мы все равно, конечно, ощущали, что подспудно идут какие-то процессы, которые во что-то выльются. И надо сказать, что, конечно, Трифанов это был, это ярчайший был человек того времени. Ну и потом, извините меня, мы, я на втором курсе института поехал к знакомому своего знакомого мне дали. Под полой, так сказать, второй том архипелага ГУЛАГ, я его засунул поглубже и, закрывшись в общежитии, я его читал. После этого я несколько, несколько месяцев не мог вообще писать, потому что, ну, как бы, вот это вот обрушилось на меня совершенно, это лавина, и ее надо было пережить, ее надо было пережить, освоить, включить в свой мир русской истории, а это было нелегко. Но мы с этим справлялись. Поэтому сказать, что мы в, 70 в конце 70-х годов были, ну, совсем не образованы, нет, конечно, нет, конечно. Все ждали, но, конечно, я, например, смеялся над тем, как тот же Солженицын, значит, предрекал, что еще при моей жизни, мои книги широким потоком польются по-русски, по так, по, до русского читателя. Я смеялся, говорю, ну уж при твоей жизни точно не польются. Оказывается, он знал, что то такое, чего я не знал. Вот. И поэтому, конечно же, мы жили 70-е годы, называть годами застоя, может только... Поверхностный человек, неглубокий. В 70-е годы готовилось то, что я совершенно не хочу сказать, что перестройка, так сказать, меня всегда однозначно, так сказать, я ее принимаю, но это пришло, это было, это было, ну как бы сказать, это было неизбежно, а готовилось оно в 70-е годы. Да, оно готовит, да, всегда всегда все готовится и всегда вот опять же, если взять концепцию этой ткани, всегда все из всего вытекает и как оно связано между собой, какими нитями — это самая большая задача.